Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Чипс. И наконец-то я вернулся на YouTube. Первое задание, ребят, заключается в том, чтобы попасть мячом в перекладину. Чтобы потом от перекладиного он отскочил и не касаясь земли на добивание, и чтобы он попал в ворота. Поехали! Я думал, это будет легкое задание, но оказалось, что оно не легкое. Заминка получилась а, У меня вот сейчас будет задание Тут написано, что надо попасть мне в крестовину Я попал в крестовину Получается я выполнил все задание То, которое я не хотел выполнять То есть у нас уже галочка стоит Получается а вы у меня немного грязненький а ну-ка давайте-ка о, почистим вас отлично теперь у меня чистый так честно мне уже задолбалось мы уже около 30 минут пытаемся попасть в эту долбанную перекладину результаты вы видели но я думаю все уже пора так что эпичная музыка Честно уже хочется, да? Переходим к следующему наказа... Ой, наказанию, к следующему заданию. Кто узнал Максона, это, С ставьте лайк и пишите, чтобы он чаще появлялся в роликах. I, I know, Кстати, ребята, если вы хотите вот на вот эти вот красавицы, просто Меркурилы а обзор, то ставьте лайк и напишите в комментарии. Я обязательно сделаю для вас. Ну что, привет, ребята! Выдалось минутка с вами поговорить, бегать за мячами, чипс. Вот так. Сейчас я буду бить штрафные ему, надеюсь забить чай, А где ты Ну, ребята, если вам понравилась эта серия соленый чип с Максоном, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарии с заданием, возможно, с наказанием. Ну и, конечно, если вы хотите в следующей серии увидеть Максона, то тоже пишите, он обязательно появится. Ну и смотря нравится ли он вам в кадре. Ну а ты что хочешь сказать напоследок? Да ничего, задания были такие, нелегкие и несложные, поэтому нормальные. Ладно, ребят, еще раз спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока, ребят.